Здравия всем здравым. На пороге здравости. Вот я тут за интерда ходила уплатить. А вот тут люди посадили. Какие красивые цветочки. Вон еще цветут. Сентябрёнок мы их называли. А уже октябрёнок. Вот тут. Прелесть просто красивая. Травка тоже цветет, зеленеет. Сегодня у нас... Какой сегодня? 20 То есть 20 я... 13-я сегодня У нас Актюба Актюня, Октю... Актюня Вот И вот даже Этот Он растет Красиво Люди вот сделали огородка И цветочки растут разные красота. Тринадцатая актюня у нас. И... это я заснимаю.